Меня все же еще повешу, нахуй На веревке, еб ты, и нахуй Так все, не ты, Я не хочу я хочу Я не хочу Я не хочу Отдай Кому кажу сало опять? Мы ТАМ кусочек огласимся! Ты меня снимаешь? Йоп, твоего! Ты куда? Меня видно? Нахуй! Помрачительный, блядь! да раз выйди блядь! выйди нахуй не бьи ты сука нахуй <связь> <связь> <связь> <связь>